Шокирующая правда о том, кто нанес ракетный удар по Польше 15 ноября 2022 года. Почему не отреагировала НАТО и по чьей вине мир оказался на пороге Третьей мировой войны. Зеленский отметил, что все обстоятельства случившегося будут понятны после расследования, до которого допустят украинских специалистов, уже выехавших в Польшу. Однако его польский коллега Дуда позже заявил, что украинская страна не сможет принять участие в расследовании инцидента, несмотря на соответствующие просьбы Киева. Я посчитал своим долгом просто-напросто разобрать по полочкам эту ситуацию, в первую очередь потому, что я сам нахожусь в республике Польша, у меня есть определенные инсайдерские источники, с которых я беру достовернейшую информацию по поводу произошедшего. И поверьте, здесь далеко не все так однозначно. И то, что я вам представлю ближе к концу этого видео, это будет поистине шокирующая информация, которая может кардинально перевернуть ваш взгляд не только на эту историю, но и на всю историю, связанную с войной в Украине в целом. И с так называемой помощью Запада. Украине в этой войне. Поэтому обязательно смотрите данное видео до конца, поддерживайте его лайками. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол и делитесь ссылками на это видео, как можно с большим количеством друзей. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали. Польская газета Выборча создала карту полета, упавшей в Пшеводове и убившей двух фермеров, как предполагается украинской ракеты от С-300. Российские издания нашли на ней нестыковки. Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что у системы ПВО страны не было возможности перехватить снаряд. Польская газета Выборша опубликовала карту, которая, как утверждает издание, объясняет попадание украинской ракеты по селу Пшеводов на территории Люблинского воеводства на юго-востоке страны. В результате прилета снаряда от зенитно-ракетного комплекса С-300 погибли два человека. Как следует из представленной информации, украинское ПВО пыталось сбить российскую ракету, которая летела с востока, чтобы поразить добротворскую ТЭЦ. Из Львова на перехват российскому снаряду запустили ракету С-300, однако та промахнулась и в итоге упала на польской территории. Российские «Лентару» и «Известия» указали на нестыковки в подобном объяснении. Главное из них в том, что «Добровольская ТЭЦ» находится на северо-востоке от Львова и место дислокации украинских ПВО. А ракета «С-300» полетела на северо-запад в сторону границы с Польшей. То есть, если бы украинцы действительно хотели перехватить российскую ракету, то должны были бы стрелять в другую сторону. Или же ракета по каким-то причинам отклонилась от изначальной траектории и повернула в сторону Польши? Комментируя для газеты Выборша «Инцидент», военный эксперт Михаил Пекарский отметил, что Упавший на польской территории снаряд свидетельствует о недостаточно сильной системе ПВО страны. По его словам, Варшава пока только закупает современное оружие, но даже если бы оно было, то в этой ситуации было очень мало времени для реагирования. Кроме того, в пятницу, 18 ноября, польский президент Анджи Дуда заявил, что у системы противовоздушной обороны страны не было возможности сбить, опять же, как предполагается, украинскую ракету. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда, сказал глава государства. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не обладает такой системой ПВО, которая может охватывать всю территорию государства, тем более, когда речь идет о малонаселенных приграничных районах, где нет стратегически важных объектов. Ракета упала на село пшеводу в вечером 15 ноября. Она попала по зерносушилке, где на тот момент на взвешивании находился трактор. В результате инцидента погибли два 60-летних местных фермера. Изначально была информация, что ракеты были две, а не одна. Однако Дуда 17 ноября сообщил, что был в Пшеводове на месте происшествия и что следов второго снаряда на польской территории пока не обнаружено. В Киеве сразу после инцидента заявили, что в Пшеводове упала ракета, запущенная российскими войсками. Об этом же писали и польские СМИ в Москве отрицали свою причастность. В Минобороны РФ сообщили, что заявления о падении российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации. И Москва не наносила в тот день удары по объектам, расположенным вблизи польско-украинской границы. Варшава оперативно провела консультации с партнерами по НАТО, после этого из польской и с американской стороны начали появляться сообщения, что ракета, упавшая в Пшеводове, скорее всего является украинской, а сам инцидент – трагическая случайность. Практически одновременно российские и западные военные эксперты идентифицировали по фото, что обломки упавшего в Польше снаряда являются элементами управляемой зенитной ракеты С-300, которые стоят на вооружении Украины. Несмотря на заявления из Вашингтона, Варшавы и Анкары, к слову, турецкий президент Реджеп Тайб Эрдоган одним из первых выразил сомнения в версии о российской ракете. Но украинский президент Владимир Зеленский до утра 17 ноября продолжал настаивать на непричастности Киева к инциденту. Позже он поменял риторику, заявив, что у него нет точных данных. Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на сто процентов. Я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки, которые упали на территории Польши, сказал глава украинского государства.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 «Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — объяснял Дуда. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Россия в любом случае несет ответственность за инцидент в Польше. При этом он отметил, что Вашингтон не видит свидетельств, противоречивых выводам Варшавы о том, что упавшая в Польше ракета была украинской. Как украинская ракета могла упасть в Польше? Версии экспертов. В воздухе на момент выстрела не было никаких российских воздушных объектов, говорят они. В Польше продолжается расследование инцидента с падением ракеты на ее территории, в результате которого 15 ноября погибли два человека. Взрывы произошли в деревне Пшеводов на востоке страны, в нескольких километрах от украинской границы. Это могла быть ракета ПВО Украины, предположил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выпущенная для защиты от обстрелов. В Минобороны России заявили, что идентифицировали обломки на фотографиях с места падения как элементы украинской системы С-300. Российские военные эксперты, опрошенные ведомостями, не смогли прийти к единому мнению, как именно украинская ракета смогла достичь территории Польши. Падение могло произойти по разным причинам, начиная от того, что ракета была запущена в этом направлении, такие ракеты падают бесприцельно, они предназначены для перехвата воздушных целей, а не для ударов. Если воздушная цель не достигается, то ракета должна взорваться, самоликвидироваться, говорит полковник в отставке, военный аналитик Виктор Литовкин. Если сама ликвидации не произошло, то это говорит о том, что ракета была неисправна, либо ее падение на землю заранее планировалось. «Как правило, на одну цель для надежности запускаются две ракеты», — отмечает эксперт. Коэффициент попадания у этой ракеты 0,9, но для гарантии принято посылать две ракеты, чтобы в случае, если первая не попала в цель, то вторая попадет». При этом, как говорит Литовкин, на тот момент в воздухе не было тогда никаких российских ракет и летательных аппаратов, поэтому выстрел мог произойти по разглядяйству. Версию человеческого фактора не принимает военный эксперт Виктор Мураховский. Это советская ракета, которую давно уже пора снять с вооружения. Ракета летела в совершенно противоположном направлении. У нее не сработал самоликвидатор, поэтому она взорвалась на земле и убила людей», – считает он. Военный эксперт Российского совета по международным делам РСМД Александр Ермаков говорил ведомостям что, скорее всего, речь идет о полете мимо цели. Противоракета вполне могла произвести перелет в Польшу на десятки километров, отклонившись от цели, отмечает он. После израсходования топлива или сбоя наведения, при ударе о поверхность земли уже, вероятно, сдетонировала боевая часть, заявлял эксперт РСМД. Мы должны удивляться не тому, что это произошло, а тому, что это залет украинской ракеты на территории Польши произошел так поздно, резюмирует военный эксперт Руслан Пухов. Итак, в общем, как вы поняли, но я вынужден еще раз это отметить и сделать на этом особенный акцент на том, что сейчас большинство экспертов, ну не только российских, но и зарубежных в один голос чудесным образом. Еще раз хочу сделать на этом акцент, как российских военных экспертов, так и западных военных экспертов множество военных экспертов в один голос говорят одну и ту же версию, что уже очень странно. Версию, которая гласит о том, что ракета, э, упавшая якобы одна ракета на территории Польши 15 ноября это м, ракета м, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса С-300, принадлежащего Украине и соответственно украинская страна ее выпустила, как утверждает Запад, якобы для перехвата российской ракеты, как утверждают российские эксперты э, просто либо по разгильдяйству либо в ракете произошел сбой она полетела не туда, суть в том, что Типа там никаких российских не ни ракет, в то время в, в той области Украины не было и дронов. Да? То есть э, в этом плане мнения Запада и российских экспертов, конечно же, разнятся. Но, еще раз повторюсь, сходятся они в том, что это украинская ракета С-300. Исходя из обломков этой ракеты. Э, такая информация исходит по состоянию на 18 ноября 2022 года, когда снимается, соответственно, это видео. Но я предлагаю вам сделать несколько шагов назад, а конкретно вернуться к началу данной истории. В 15 ноября 2022 года благодаря интернету у нас есть такая возможность, интернет все помнит, интернет ничего не забудет. И давайте будем мыслить максимально объективно, чтобы постараться найти истину в этой крайне важной ситуации. Итак. Сейчас на ваших экранах мой телеграм-канал, еще раз повторюсь, ссылка в описании, проходите и подписывайтесь. И соответственно я сразу же 15 ноября начал публиковать различные достоверные данные по поводу этой ситуации. А 15 же ноября, к слову, как раз таки был и самый массированный ракетный обстрел Украины, начиная практически с февраля 2022 года. Вот здесь показано, что оккупанты выпустили по территории Украины в этот день около 100 ракет Внимание, Х-101 и Х-555, спикер командования воздушных сил ВСУ Игнат. Затем приходит сообщение, что э, сообщение о падении ракет на территории Польши в связи с кризисной ситуацией. Премьер-министр Польши по согласованию с президентом созвал срочное совещание э, в Бюро национальной безопасности, сообщил Представитель правительства. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в срочном порядке созвал комитет СНБО. Пока о подробностях встреч не сообщается, представитель правительства призвал не публиковать непроверенную информацию. Идем дальше. Вот на ваших экранах сейчас фотографии. Как утверждается, место э, крушения, э, место попадания данной ракеты. Она попала, напомню, как и утверждалось уже, как и говорилось э, в некое хранилище с зерном, в трактор с зерном, который был там на взвешивании якобы, вот здесь показано, ну его перевернуло и так далее. Ну и по этому поводу, как я уже сказал, различные вот заявления после этого пошли польского правительства, различные их встречи начались, там совещания и так далее. Дальше идем вот через несколько опять же там, через некоторое время после этого следующие новости начинают приходить падение российских ракет в польше что известно на этот момент это все еще 15 ноября 2022 года то есть новости за это время вам показываю польские ввс подняли в воздух истребители с аэродрома томушев любельский в село пшеводов 10 километров от границы с украиной где упали ракеты прибыли армии и прокуратура идем дальше Идем дальше, идем дальше. Итак, вот очень важная новость. Это все новости за 15 все еще ноября идут. А этот пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки США говорят, ракеты, пересекшие границу Польши и приведшие к гибели двух человек, российские. Еще раз, 15 ноября Авторитетные издания Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки США говорят, что ракеты, пересекшие границу Польши и приведшие к гибели двух человек, российские. Можно было бы предположить, что на тот момент они еще точно не знали и просто ляпнули. Но это невозможно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что э, уже достаточно давно, и это ни для кого не секрет, границы восточной НАТО патрулируют новейший самолет-разведчик, с таким оборудованием, ну, которое просто на 100% в режиме реального времени показывает, какие ракеты откуда прилетают. Понимаете? То есть этот факт позволяет нам утверждать то, что американское командование сразу же знало на 100%, кто запустил эти ракеты, и откуда они прилетели. Но по какой-то своей глупости, по человеческому фактору, Сделала соответствующее заявление еще до того, как э, соответствующую, опять же, отмашку дала их начальство. То есть, судя по всему, преждевременно они сделали такое заявление. Сейчас вы поймете почему. Итак, дальше идем. Министр обороны Латвии выразил соболезнования польским братьям по оружию. То есть, много там министров разных выступило. глав других государств прибалтийских сказали, что будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Э, дальше представитель Пентагона. Мы пока не располагаем информацией, которая бы подтверждала сообщение о падении двух российских ракет в Польше. На вопрос о перспективе применения пятой статьи устава НАТО пока не будем спекулировать без фактов. То есть уже меняться начинает мнение. Изначально заявлено было практически официально, что это российские ракеты. Теперь уже мы не знаем точно. Это все еще 15 ноября, уже поздний вечер, но мнение уже начинает меняться, заметьте. Идем дальше. Ну, опять же, Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о падении российских ракет в Польше. Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что изначально заявлялось, что это не одна, а две ракеты. И два взрыва было по очевидцев, то есть 100%. И вот что уже несколько позднее пишут. Наши достоверные источники напомнили нам, что американские самолеты-локаторы постоянно патрулируют границу НАТО с начала войны. И поэтому они точно знают, откуда что летело и куда упало. А сейчас, видимо, все страны-участницы НАТО решают сказать правду и вступить в войну с Россией. Или же все-таки выразить соболезнования двум погибшим полякам. Ну то есть это то, о чем я вам говорил. Минобороны РФ, конечно же, все сразу же отрицало, вот идем дальше. Там Минобороны Чехии заявила, что если даже это российский ракетный удар по Польше был ошибкой, мы все примем это как эскалацию конфликта и так далее и тому подобное. Дальше идет. США пока берут время, чтобы понять, что произошло в Польше. Заявили в госдепартаменте. Зеленский э, же в свою очередь вот сразу же заявил, опять же, что он убежден, как бы Зеленский прокомментировал взрывы в Польше и сказал, террор не ограничивается нашим государством. Нашими государственными границами. И было бы вопросом времени, когда бы российский террор пошел дальше. Он также заявил, что бить по территории НАТО это очень существенная эскалация. И заявил, что нужно действовать. Опять же, там, США заявляют, что будем, после этого будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Потом для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием России. опять же. И так дальше идем. Польша обратилась к... 4 статьи устава НАТО 16 ноября Альянс проведет встречу для консультации Рейтерс. Статья номер 4 предусматривает проведение совместных консультаций по требованию одного из членов, если тот считает, что под угрозой его территориальная цель, целостность, политическая независимость или безопасность. Вот очень важное сообщение. Это все ночью уже с 15 на 16 ноября. Польский эксперт. Осколки на месте взрыва? Это осколки российской Х-101. Такие ракеты сегодня использовала Россия для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. Напомню, я говорил об этом вам ранее. И вот польский эксперт подтвердил, что не все осколки, но одни из осколков найденных на месте, уже были соответствующие фотографии, которые потом чудесным образом исчезли, это осколки ракеты российской Х-101. Потом идем. Министр иностранных дел Польши, что очень тоже важно, Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием срочно объяснить подробности происшествия. И далее, опять же, уже в ночь... С 15 на 16 ноября очень важное заявление официально. МИД Польши заявил, что на востоке страны упала ракета российского производства, а потом уже было заявлено, что эта ракета была выпущена Россией. Вот соответствующая, опять же, фотография блонков. Вот они, этих ракет, нескольких по сути. Комюнике Министерства иностранных дел Польши является первым официальным подтверждением польских властей о том, что ракета, упавшая на территорию Польши вечером 15 ноября, была выпущена из России. Дальше в Польше, вероятно, упала российская крылатая ракета Х-101. Вот. То есть все эти сообщения, которые я сейчас вам предоставил, они были записаны вечером. Вечером с 15, считай, в ночь э, все эти сообщения были получены. Э, в ночь с 15 на 16 ноября 2022 года. И чудесным образом уже 16 ноября э, риторика западных властей кардинальным образом изменилась. Соответственно, как риторика властей Польши, так и США в первую очередь. Вот. Изначально называли невероятно тревожными там сообщения о том, что упали ракеты. Потом президент Польши, НАТО в состоянии боевой готовности, там боевую готовность привели, все остальное, третье и так далее. И дальше идем. Вот, это уже 16 ноября. Польские службы проводят расследование на месте попадания ракет, но вердикт уже был вынесен Байденом. Шестиметровый в диаметре кратер образовался вследствие падения осколка украинской... Ракеты ПВО. Ну и далее, и далее. Сначала осколка, потом сказали, что целая ракета. То есть чудесным образом, вот за ночь, с 15 на 16 ноября 2022 года, Куда-то просто бесследно исчезла изначальная информация о том, уже подтвержденная официально польским э, э, министерством иностранных дел, в том числе и многими военными экспертами, информация о том, что ракеты прилетели с России, что да, там была, судя по всему, и ракета С-300, возможно, украинская, но в том числе была и ракета СХ-101, 100% российская, которую выпустила Россия. Так вот, про ракету вторую и про второй взрыв, взрыв, уже 16 ноября информация, ну, исчезла. И никто к ней больше даже не обращался, не возвращался. Как будто у них, знаете, всех амнезия разом их одолела. Вот польское правительство, американское правительство и всех остальных. Понимаете, о чем речь, да? Интересно, что даже польское министерство иностранных дел не отозвало свою позицию о том, что ракеты прилетели с россии а просто все об этом забыли об этом больше никто нигде не упоминал на повестке дня только осталась одна ракета осколки которые также были найдены то есть с-300 ракета от, соответственно, ракетно-зенитного комплекса С-300. И эта ракета 100% принадлежит Украине. Об этом было сказано уже 16 ноября. Хотя расследование инцидента только началось. Но президент Байден уже знал на 100%. Несомненно, он знал на 100%, что, конечно, эта ракета, возможно, принадлежит Украине С-300. Так же, как он знал на 100% и о второй ракете Х-101 российской которая также упала на территории Польши, и неизвестно наверняка, она привела к гибели людей, либо украинская ракета, которая летела за ней в догонку, Но ее не поразило, судя по всему, и по каким-то причинам, опять же, возможно, из-за неисправности, не самоликвидировалась после того, как не поразила ракету российскую. Значит, В связи со всем перечисленным у меня есть две версии произошедшего. Первая версия заключается в следующем. То есть что произошло в данном случае, на мой взгляд, сейчас скажу вам максимально коротко, на мой взгляд, произошло то, что может произойти во время любой войны, произошел инцидент, который говорит о том, что ни один хаос не может быть контролируемым на 100%. Уже даже офис президента Украины и многие военные эксперты в открытую давно заявляют о том, что США путем поставками вооружений контролирует войну в Украине, так или иначе. путем поставки вооружений, увеличение этих поставок, либо уменьшения, Идет контроль войны. Я об этом говорил еще в марте этого года, а вот многие эксперты уже на официальном уровне, люди начали говорить только сейчас. Поэтому это ни для кого не секрет. Так вот. Произошел инцидент, который, ну, естественно, очень вероятно, что мог произойти. На мой взгляд, случайный инцидент. Ну, Потому что, если бы Россия целенаправленно била по территории НАТО, какой смысл да, бить по какому-то зернохранилищу и так далее, и так проще? И вообще, для чего? И чего они хотели бы этим добиться? Вступить в войну прямую с НАТО? При том, что у них большая часть кадровой армии уже была разгромлена в Украине. Уничтожена половина танков, которая была на вооружении России. И вообще чуть ли не половина всего остального вооружения. Начиная от танков, заканчивая самолетами и так далее. А то, что осталось, это старое, все советское, наполовину сломано и так далее. И ну сколько бы продлилась эта война России против НАТО сейчас? Давайте будем реалистами. Против... Э всех стран альянса, начиная с США, заканчивая Польшей, там и Канадой, и Великобританией, если бы они все обрушили свою мощь, вооруженную по последнему слову техники, на ту российскую армию, которую мы имеем сейчас, то есть по сути разгромленную армию Украины, то война эта продлилась бы пару часов. А тем глобалистическим структурам, которые это все затеяли, элитам, которые стоят за занавесом, крайне невыгодно заканчивать войну сейчас. Они хотят ее затянуть для достижения своих определенных глобальных целей, о которых я вам говорю ну, практически в каждом своем видео, потом не буду повторяться. Поэтому, на мой взгляд, случайный инцидент с попаданием российской ракеты на территорию НАТО решили просто-напросто утаить и обвинить во всем Украину. Ну, Почему? Потому что, ну, с Украины-то что взять? Ведь они защищаются, поэтому в любом случае, как они сказали, виновата Россия, но это не было, естественно, нападением России на НАТО, не было даже... Случайным попаданием российской ракеты, потому что если бы они сказали, что это случайность, все равно пришлось бы как-то военным путем реагировать, так как было не раз заявлено, что даже если случайно российская ракета прилетит на территорию НАТО, и тем более погибнут люди, то мы отреагируем. Поэтому они сказали, что нет, никаких российских ракет там не было. Это все Украина, конечно же, сделала нечаянно, потому что защищалась от ракет российских. Хотя изначально, еще раз напомню, на официальном уровне Польша заявила, что была российская ракета. Военные эксперты заявили, что есть там осколки, в том числе российской ракеты ХА-101. То есть они опростоволосились до невероятности. Но больше всего меня поражает не это. Больше всего поражает то, что очень многие люди настолько не обладают хоть малейшими аналитическими способностями, что так же, как эти политики... Также и они все разом, ну большинство из них, из обычных людей, кто следит, следит за этими новостями, случилась у них чудесным образом амнезия уже 16 ноября. И они все забыли про свои изначальные заявления о том, что там была и российская ракета, и ее осколки тоже были найдены. Ну а вторая версия, которая, на мой взгляд, является все-таки более реалистичной, нежели даже первая, несмотря на все э, указанные ранее факты, эта версия заключается в том, что ракетный удар по территории Республики Польша был нанесен только Россией. И действительно была одна ракета. И никакой э, украинской ракеты там вообще не было. Была одна ракета класса «Земля-Земля». Ракета, которая ранее работала как зенитное орудие, то есть противоракетное. Но впоследствии была переделана на... Ракету С-300, которая может бить по наземным целям, то есть тупо был отключен тот самый датчик, отвечающий за самоуничтожение ракеты С-300, если она не попадет по ракете, которую должна перехватить, о чем говорилось ранее. Такой метод уже достаточно давно использует российская армия, это ни для кого не секрет, они переделывают ракеты, противоракетные, зенитные ракеты С-300 на орудия, которые могут бить по земле, то есть убирают соответствующие датчики, отключают, ну еще некоторые процедуры там делают. Не суть важно какие, в это не будем вникать. Суть в том, что они давно так делают, россияне. И, собственно говоря, благодаря этому наносят урон украинской как инфраструктуре, так и э, просто мирному населению. Ну и вот, как мы видим, судя по всему, они начали, они пошли дальше, они начали применять такие ракеты даже против стран Евросоюза. Э, с какой целью я сейчас вам объясню. Но есть один нюанс, прежде чем объяснить вам, с какой целью, этот нюанс я хочу рассмотреть. Он заключается в том, что ракеты С-300, если они будут переделаны с класса «Земля-воздух» на класс «Земля-земля», то тогда их максимальная дальность обстрела составляет 120 километров. И вот сейчас на ваших экранах Google карта где показано польское село Пшеводов, или же правильнее будет Пшеводов. Шеводов именно ударение, по которому был нанесен соответствующий удар. И другая точка, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это точка, находящаяся на территории Республики Беларусь. Брестский район, это самая южная точка Республики Беларусь, как мы можем видеть. Ну, не самая южная, одна из самых южных, скажем так. Вот как мы можем видеть по карте. Здесь вот, наверное, возле Чернигова будет южнее, это одна из самых южных точек и по чудесному стечению обстоятельств, если брать линию по прямой от Пшеводова до вот этой точки в Брестском районе на территории Республики Беларусь, то у нас получится там даже меньше 120 километров, потому что если брать вот так вот извилистым путем, вот пешком, если нам вписать, пешком идти, да, но здесь вот дорожка идет извилистая, то выйдет 138 километров. А если брать по прямой, тут такой возможности нету, то ясное дело, что выйдет гораздо меньше, я уверен, что даже меньше 120 километров, то есть даже меньше максимальной дальности стрельбы ракеты С-300, переделанной на класс «Земля-Земля». А, опять же, по чудесному стечению обстоятельств, именно такие ракеты, класса «Земля-Земля», ракета С-300, были незадолго до данного удара завезены Россией на территорию Беларуси. Ни для кого не секрет, что территория Беларуси уже давно, неофициально пока что, оккупирована Российской Федерацией, достаточно давно. Ну и, естественно, Российская Федерация делает там, что хочет и стреляет откуда хочет. Поэтому, если брать вот эту версию с тем, что провокация была сделана намеренно, и Россия стрельнула ракетой С-300, опять же, намеренно, для того, чтобы поставить Украину, подставить Украину, стрельнула по территории Польши, эта версия, во-первых, более вероятна, на мой взгляд, потому что ее мне предоставили также, в том числе, мои компетентные инсайдерские источники в Республике Польша. Во-первых, во-вторых, она... На мой взгляд, очень вероятно, потому что начала раскручиваться эта тема агентами российского влияния на Западе. Тема того, что Украина, вот смотрите, специально уже бьет по территории НАТО своими ракетами, чтобы ввязать НАТО в войну и таким образом победить Россию. Поэтому Украине нужно прекращать давать оружие или очень сильно уменьшать поставки оружия, потому что они вообще там одурели. Такие разговоры уже начинаются в американском парламенте на самом высоком уровне. И вот у нас здесь в связи с этим вырисовывается картина маслом и становится ясно, почему и кто, скорее всего, ударил по, по, по Республике Польша. Соответственно, э, смею допустить, что действительно первая версия о том, что ракеты были две, одна из них российская Х-101 и вторая, это ракета украинская, опять же, С-300 которая ее догоняла, эту Х-101, эта версия тоже имеет право и далее на жизнь, как я считаю, но она менее вероятна, чем версия вторая, потому что, хотя бы потому что, э, ну, почему, опять же, не самоуничтожилась ракета украинская С-300, упала на землю, то есть слишком много совпадений. Первая ракета российская летела, за ней ракета С-300. Мало того, что не сбила российскую ракету, так еще и не самоуничтожилась, а упала и убила людей. Многие... Российские, особенно зе патриоты, сейчас наверняка подумали, что да что ты несешь, это действительно сама ударила Украина, чтобы попытаться ввязать НАТО в войну против России, чтобы победить быстрее. Не даю ни одного процента на вероятность этой версии по той простой причине, что ну, это нужно быть полнейшим идиотом, чтобы пойти на такое, так как, ну, как я и говорил ранее. Ни для кого не секрет, что самолет-разведчик, а скорее всего даже не один новейший американский, патрулирует восточные границы НАТО, в первую очередь границы Польши и Украины. И таким образом американское командование... В режиме реального времени получает информацию о том, что откуда лесит и если бы это запустила Украина, об этом сразу же было бы известно и никак это скрыть или переложить на, Укра... на Россию у Украины не получилось бы никак. Понимаете, да? Я не допускаю такого варианта, что в украинском командовании действительно сидят круглые идиоты. Не допускаю его по той простой причине, что если бы это было бы так, то война Украины уже давно была бы проиграна. Но а факт заключается в том, что мы видим, и видим мы то, что проигрывает не Украина в этой войне, а Россия. Каждое свое громкое отступление, пытаясь прикрыть там каким-то какой-то бредовой перегруппировкой войск, но ну, это уже смешно становится, скоро анекдоты, наверное, начнут сочинять об очередных жестах доброй воли российских и перегруппировках войск. Ну, наверное, когда оставят Крым, тоже назовут перегруппировкой, скорее всего. Вот. Поэтому там далеко не идиоты, никто из украинского командования на нечто такое не пошел. Еще раз повторюсь, не потому что они такие добренькие и честные, а потому что, ну, это нужно быть идиотом, так как это сразу заметят э, американские и спутники, самолет-разведчики, и никак ты не утаишь, что это не мы стрельнули по... Польша, к примеру, а Россия. Никак это не переложишь на Россию. Вот. Поэтому это была действительно Россия, считаю, намеренная провокация. Польша и НАТО, ну, НАТО, Польша это и есть НАТО, в общем, Польша и США, скажем так, их власти, конечно же, сразу же знали, что это Россия, поэтому и соответствующее поступление, и соответствующие сообщения изначально поступали. А потом переобулись, а потом переобулись только для того, чтобы не вступать в конфронтацию военную с Россией НАТО напрямую, ну, потому что тогда война закончилась бы очень быстро. Вы скажете, Россия ударила, ударила бы ядерным оружием, ну допустим, но ну, в ответ был бы такой удар ядерным оружием, что Россия больше уже никому никогда не смогла бы ничем ответить. Это просто 100%. Если учесть тот уровень коррупции, который в России, уровень э, и состояние всего остального, их вооружения, не тяжело догадаться, в каком состоянии вооружения находится ядерное сейчас в России, если оно вообще находится в пригодном состоянии, что большой вопрос. А вот у западных стран, и мы это уже видим на примере того оружия, которое поставлено в Украину. Все находится в очень пригодном состоянии. Поэтому я еще раз повторю, что если бы НАТО вступила в войну, а оно должно было бы вступить, если признало, что российская ракета упала на территории НАТО и погибло два гражданина НАТО, ну и страны, страны Евросоюза, соответственно, то оно... Э НАТОвское правительство должно было бы отреагировать военным путем, что привело бы неминуемо к быстрому окончанию войны. Вот и все. То есть не ответили не потому что боялись чего-то, бояться уже нечего там, а потому что это привело бы к окончанию войны зарано. Они планируют ее затянуть возможно на, полу, на пару лет или как минимум на большую часть следующего года, чтобы опять потом спокойно перейти к следующей фазе Великой Перезагрузки так называемой. Сейчас войну завершать рано. Поэтому вот так вот переделали сами свои слова, аннулировали сами свои изначальные заявления, на мой взгляд, тем самым невероятно самодискредитировавшись в глазах адекватных людей способных мыслить, мыслить критически, ну и теперь заявляют во всеуслышание хором, что не-не-не, никаких российских ракет, ничего там не было, никаких двух взрывов не было, это была одна ракета С-300 украинская, вот и все. Поэтому, конечно же, Украина не виновата, потому что защищалась, но и пятую статью НАТО мы здесь применить не можем, потому что никто на НАТО не нападал, конечно. Вот такая история, друзья. Хорошо это или плохо, не знаю. Говорят, вот, ну, я заявлял вначале, что мир оказался на грани Третьей мировой войны, с одной стороны. А с другой стороны, э, очень большой вопрос, а сколько бы эта Третья мировая продлилась? Неделю, пару дней, пару часов. И все закончилось бы. Люди в Украине перестали бы гибнуть. Российское правительство пало бы пришло бы какое-нибудь в итоге адекватное правительство, вот и все. Но это тем, кто за этим всем не надо. Им наплевать на украинских детей, женщин, стариков, которые гибнут под бомбежками российскими, от пыток российских впыточных, которые там организовывают и так далее, и так проще. Да им на своих граждан наплевать. 11 сентября вспомните хотя бы, для примера, чтобы понять всю глубину вопроса. А что говорить об украинских гражданах? Они для них просто инструмент, ресурс для достижения своих целей. Ничего больше. И это нужно четко осознать всем и каждому, для того, чтобы спуститься с небес на землю. И поэтому мне реально вот стыдно, просто стыдно за Польшу сейчас. Я сам, к слову, гражданин Польши. Я недавно получил гражданство этой страны. Мне стыдно и противно, из-за того, что выбрали путь э, такой, как перекладывание ответственности за этот инцидент на Украину. Конечно, сказали, что нет, все-таки виновата Россия, но погибли люди, граждане Евросоюза, мои сограждане новые, скажем так, потому что у меня еще, еще и гражданство Беларуси есть, у меня сейчас двойное гражданство ну вот сейчас погибли граждане Польши, э, и так или иначе остался 100% очень неприятный осадок у поляков, потому что они думают, что хоть и случайно, но это сделала Украина, хотя это абсолютно не так, я убежден, это несправедливо так думать, потому что сделала это Россия. В этом я не сомневаюсь, единственное, что еще вызывает вопрос, какой э, вариант имеет место быть на самом деле из перечисленных, первый или второй. Я лично даю 30% тому, что первый вариант имел место быть, и 70% варианту второму. То есть, то, что. То есть, второй версии моей о том, что соответствующая ракета была запущена Россией с территории Беларуси с целью дискредитации Украины, что сейчас и происходит. А вы как считаете? Пишите свое мнение в комментариях к этому видео, друзья. Также обязательно.